Рад приветствовать всех этим прекрасным солнечным воскресным утром. Осень дарит нам еще один теплый денек, а мы с вами подведем итоги конкурса. Итак, напомню, конкурс был у нас вот на такой прекрасный складной ножичек. Это был первый приз этот ножик. Вторым призом у нас было 100 рублей, и третьим призом у нас было 50 рублей. То есть три приза: ножик, 100 рублей и 50. рублей. Давайте откроем Google форму и посмотрим, сколько у нас человек участвовало. Участвовало у нас 97 человек вместе со мной, поскольку я заполнял Google форму, чтобы проверить ее работоспособность. Давайте отключим прием ответов. Обновим страничку, чтобы все было у нас по-честному. Итак, 97. Давайте перейдем к таблице, чтобы получить списочек. И вот список участников у нас появился список участников у участников у нас 97 96 без меня вот второй страничкой второй строчкой иду именно я. значит мы набираем с третьей строки 3 и по 98 что ж, переходим в рондом и набираем с 3. 98 и делаем и делаем три нажатия раз два три и что ж номер 63 давайте определим первого победителя и первым победителем у нас становится вот игорь сольяр репост конкурса есть давайте посмотрим теперь подписан ли он на мой канал есть <смех> нашел вот нашел я свой канал значит на канал он подписан репост есть значит именно он именно он Игорь получает у нас ножик, именно вот этот человек, добавляю его в друзья, после обязательно свяжусь с ним, договоримся как он может получить свой приз и он его получит, но это еще не все, давайте теперь мы проверим кто получит у нас второй приз, а именно 100 рублей на счет телефона, опять генерируем в рандоме, нажимаем три раза. И получаем номер 21. Теперь смотрим, кто у нас под 21 номером, кто получит второй приз. А второй приз у нас получает Медюлянов Сергей. Что же, давайте перейдем к нему на страничку, посмотрим репостик. Да, есть репост конкурса сразу с сходу. И теперь посмотрим... Есть ли подписка на канал. Да, есть подписочка на канал. Все замечательно. Сергей становится вторым победителем. И теперь мы ищем третьего победителя. Ищем третьего победителя. Опять три раза нажимаем на кнопочку. И получаем номер 9. И номер 9 у нас Павлюк Алексей Викторович. Переходим на страничку к нему. Смотрим, есть ли репостик конкурса. Есть, есть репост конкурса. Входим на канал. Есть прямо сходу, есть мой канал. Все, выявили мы трех победителей. Значит, вот этот человек получает ножик. Сергей у нас получает 100 рублей. И Алексей у нас получает 50 рублей на счет телефона. следующее воскресенье будет еще один конкурс. Между этим будет очень много замечательных видео. Видео будет выходить регулярно в понедельник, среда, пятница. Подписывайтесь, смотрите. Поздравляю всех победителей. Ну, еще раз поздравляю с еще одним хорошим днем. Светлым, солнечным, ясным. Всем спасибо. До новых встреч, друзья. Жду вас на своем канале. Пока.